Сейчас, победа его, во-первых, когда Хлощинский праздновал забитый мяч, он так футболку, фут -футболку Павловский продемонстрировал, наверное, что-то нехорошее с ним случилось. Ну да, на тренировке он наступился, и как бы там такая травма необычная, чуть его там подтолкнули, не было, ну, скажем, контакта, у него нога пошла в обратную сторону, у него... Перелом передней лаберцойкости кости, там, ну, есть головки, ну, скажем, переднего, головка передней лаберцойкости кости. Понимаете, поэтому, ребята, я им за это благодарен. мы Хорошо, что обошлось, нету ни крестообразных, ни министков почему? Нога осталась целая, но осталось только, чтобы этот перелом скажу, зажил. Ну, думаю, 3-4 недели он будет опять тренироваться. Следующий вопрос, пожалуйста. Иван Мицкевич, белорусский футбол, продолжит такую тему трав, кадровую. Как, как здоровье Максима Плотникова и когда он вернется к работе с командой? Да он вроде вернулся, но ну, вот сейчас был и в раздевалке, обследовали его. Но специфика его, ну, скажем, коленного сустава так. Видно, потребует чуть-чуть больше реабилитации. А в общей группу он фактически вернулся. Но, как вы понимаете, он, по-моему, пропустил 5 недель, после 5 недель, хотя и тренировался индивидуально. Сразу ты не будешь играть. Но ну, Я не сторонник сразу играть. Почему? Потому что ты получишь сразу новую травму. Должна быть медицинская реабилитация, а потом уже спортивная, так сказать, реабилитация. Но он уже тренировался с общей группе. Егор? Почему, почему... Раз, раз. Почему Силас не играет с первых минут? Потому что он функционально не готов? Или, может быть, вы хотите так плавно менять сочетание центральных полузащитников? <кос�> вы знаете, Силас очень хорошо сыграл вот эту дебютную игру, я считаю, да? сразу с колес, но потом приболел у Нас появилось такое понятие, как, скажем, когда э, игроки основного состава конкурируют друг с другом. Поэтому это очень качественный хороший игрок, я знаю. Но, а, значит, тоже Влад Климович и, или э, э, Олег или Шитов, они довольно-таки, скажем, много проделывают работы и очень качественно, ну, скажем, выглядят. Поэтому просто так менять я не сторонний. Нужно делать значит, именно в нужное время, в нужный час. И конкуренцию еще никто не отменял. Поэтому, ну, повторяю, это качественный игрок. Возможно, будет в следующей игре. Это все зависит от, ну, скажем, от фактора тренировочной работы, от личных взаимодействий. Он у нас появился, ну, как бы фактически в последние дни трансферного окна, вы понимаете. И это адаптация, никто ее не отменял. Да? Если, скажем так, с постсоветского пространства игроки быстрее адаптируются, то игроки с Южной Америки, там, даже с Израиля, им нужно какое-то время. Хотя он великолепно знает русский язык, великолепно общается с ребятами и великолепно тренируется. Еще вопросы? Иван? Замена ä, Владимира Ховчинского, она произошла вот буквально сразу после гола. Uh, не кажется ли вам, что стоило бы игрока на кураже немножко попридержать и заменить чуть попозже? Ну... Ну и с чем она была связана? Володя подтвердил свой уровень э, Голиадора. <связь> Значит, у меня есть некоторые, скажем так... Э, э, Иногда, вот, честно скажу, вы смотрите, я смотрю, мы э, по-разному смотрим футбол. Почему? Потому что я смотрю, как человек бежит, как, ну, скажем, как прыгает, добегает, не добегает, есть у него сила, нету. Значит, э, и свою он задачу выполнил, понимаете? И вышел Ваня Бахар, имел, опять же, повторюсь, момент, который фактически пошло там, ну мастерства а вратаря, наверное, чудо. Поэтому и делается такая замена. Не замена ради замен, а замена для того, чтобы, скажем, каждый игрок должен внести свою лепту в матч. А кураж, это дело такое, знаете, можно покуражиться, а потом, как есть такое выражение, били в 8 били в 9, а попали мы 0-9. Да? Очень веселые. Почему? Потому что, ну, скажем так, это относится к такому более дворовому футболу. Как говорят, профессиональный футбол, он очень такой, скажем, профессиональный. Наверное, ответил, я не знаю. Да. Ну и, и хочу еще сказать, хочу поблагодарить соперника Олега Радушка, да? Знаю его уже очень давно, еще как футболист, не про Магелевского когда в юношеском возрасте. Да, и, и я считаю, что он работает не в плать, ну, таких не совсем комфортных условиях, но очень качественная команда, очень мощная. Да, и противостоять, есть свой стиль, и противостоять такой команде непросто. Вот я уже сразу увидел. Да. Были, ну скажем так, у наших ворот были такие, ну скажем так, опасные подходы, но команда очень качественная. Поэтому... Я бы поблагодарил команду соперника, потому что игра под результат, они играли под результат. Я это видел. Они пытались использовать свои сильные стороны, а мы пытались нивелировать их сильные стороны. Поэтому такая игра очень так, интересная в плане стратегии. Леди... такой вопрос. Команда победила сегодня. У вас все равно были претензии к игрокам, да? вот до перерыва были такие эпизоды, когда вы просили, допустим, чтобы от своих ворот мяч доставляли через дальний верховой пас чужую половину шага. Нет. После перерыва, допустим, свежий Вергетчик, когда вы просили, чтобы он оказывал давление на вратаря, мешал ему, да? Насколько вообще вот игра команды сейчас далека от вашего идеала, вот от того, что вы прививаете? Ну, как бы, знаете... Я много видел классных матчей, опять же, вернусь к выражению, били в восемь, били в 9. Да? и результат делается именно командами, когда команда знает, что ей делать, она в первом тайме немножко не получала съесть свои, ну скажем, свои нюансы тактических взаимодействий, вот мы исправили их буквально чуть-чуть, нам этого хватило, да? и нам этого хватило, потому что в принципе, вы согласитесь, что владения мяча у нас было довольно-таки много. да? Но было, ну, скажем, вот в подходах, именно связанных с тактическими взаимодействиями, немножко впереди, мы слишком часто возвращали мяч. Но ну, я не заметил длинных передач, с нашей стороны, честно. Да? Вот, ну, команда городей, вот у них довольно много длинных передач. Да? такое. И, скажем, в своей игре мы некоторые нюансы э -э взаимодействия поменяли по сравнению с прошлой игрой. И этого опять хватило. Для того, чтобы мы, скажем, владели, контр контролируя мяч. Понимаете? Всем кажется, что ты должен ой, бежать. Там я так, услышал. Интересные вещи про себя. Ну ладно. Ну, как бы считает, что ты такой, ну как, безграмотный тренер. Ну так. Ну, наверное. Наверное. Но я видел столько матчей, когда ты грамотно атакуешь, а потом безграмотно получаешь. Понимаете? И поэтому я всегда делаю и играл против таких команд, и героев, у которых такие игроки, что. Ну, как бы я бы так постеснялся назвать меня безграмотным тренером. Вот. Ну, хотя у каждого свое мнение. Если, как говорят, 30-летний потанц считает, что он больше видел, чем я, ну. Но есть стиль. Есть изменения. Чуть-чуть этого хватает. Рисковать в нашем положении Понимаете? На слишком много потери, на слишком много потерь. Поэтому, а ребята уже, как бы, они, мы двигаемся все время по чуть-чуть, по чуть-чуть, но мы двигаемся вперед, мы отыгрываем, понимаете, поэтому красивый футбол, это вот, ну, когда играешь на маленькие эти, какого, хоккейные ворота там, 30 на 20, да, там красиво, мне кажется, все там, я тоже так сам иногда играю, неплохо играю, понимаете. Красиво мне кажется, что я умею играть, но когда выхожу с профессиональными футболистами, я уже так не считаю. Вот поэтому вот такой футбол. Иван. Вот в одном из эпизодов, во втором тайме, после фола пришлось вам с дровки урезонивать Игоря Шитова, как-то гасить его эмоции. И были бы к Игорю какие-то санкции, если бы в этом эпизоде он получил необязательную желтую карточку? Ну, я, в принципе, не хотел. Игорь Шитов, он уже э, довольно-таки опытный игрок, вы видите, и много сделал для команды. Это, ну, я считаю, что если не будет, это, ну, такой рядовой эпизод, в котором, ну, где-то там игроки потолкались. Но такой агрессии я не увидел, честно. Я не урезонул. Я... Не хотел, чтобы Игорь так вот на ровном месте просто получал карточку. Но игра в футбол ⁇ это все-таки эмоции. Понимаете? Эмоции для всех, для вас, для меня. Я иногда по трое суток отхожу от эмоций. Вы знаете, как те выжили, и ты как выжил или нет. Потому что ну, можно так, конечно, без эмоций стоять так, на лавочке, сесть, и все будет окей. Но так неправильно. Поэтому никаких бы санкций не по этим есть принцип, нельзя -то. за вот такие эмоции, если человек там, ну скажем, схамил, там, специально нарушал, грубо прыгнул сзади, за эти вещи вообще, караю, да, а вот за эти это просто эмоции.